Знаете, почему ваш мангал постоянно дымит? Почему он треснул? Как самому сложить мангал и у кого научиться технологии? Знакомьтесь с Михалычем. На своем YouTube-канале он рассказывает о разработанной им технологии ракетной тяги «Двойной зуб». По его проектам кладут мангалы и камины по всему миру. Переходите на канал, Михалыч делится опытом и знаниями, которые нарабатывал 25 лет.